Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим гречный суп с курицей и грибами. Для этого нам понадобится курица, у меня филе, можно использовать голень, можно крылья, картофель, шампиньоны, морковь, лук репчатый, чеснок, зелень по вкусу, гречка, растительное масло, соль, перец черный молотый, лавровый лист, ну и конечно же вода, отвариваем курицу, снимаем накипь, уменьшаем огонь, добавляем картофель. и гречку варим 10 минут в разогретом растительном масле обжариваем лук, морковь и чеснок лук у меня нарезан мелко Морковь на крупной терке. Масло разогрелось. Обжариваем пару минут. Добавляем шампиньоны. Обжариваем пять минут. Добавляем соль и перец. Добавляем в наш сук зажарку и лавровый лист. Солим по вкусу. И варим до готовности картофеля. Когда наш картофель стал мягкий, добавляем нашу зелень. Все хорошо перемешиваем, даем настояться минут 10. Наш суп готов. Добавляем сметану или майонез и кушаем. Приятного аппетита!